боевой привет моим дорогим ленуськи и дочуркам людочки и томочки ты спрашиваешь как встретил новый год на фронте известна встреча в 12 часов был самый бой часа в четыре когда немного утихло мы несколько офицеров собрались Выпили за скорую победу, за нашего Сталина, вспомнили свои дорогие семьи, о том, как встречали Новый год в мирных условиях и помечтали о будущем. Вот так, моя дорогая Лёлька, письмо мое придет. Будет уже 4 февраля. Семь лет нашей совместной жизни. Поздравляю тебя, Милок. Ты спрашиваешь мое отношение к тебе. Любовь все крепнет. И я хочу ответить тебе так. Любимая, хорошая, родная. Прошу не будь взыскательной ко мне. Я эти строки о тепле мечтая Писал морозной ночью на войне. Вокруг костры дымились едким чадом, Метель кружилась яростно и зло. Как мне хотелось быть с тобою рядом И чувствовать руки твоей тепло. Спи, милая. Пусть счастье чаще снится. Пусть будет сон, желанные судьбой, за твой покой, за жизнь своих дочурок. Сегодня утром мы выходим в бой.